Ходер. Теперь, когда мой муж умер, мой маленький Джоффри будет царем. Не прибавляй! Слишком молод, чтобы управлять королевством. Твое королевство пало. Кто ты без него, Старк? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Пока я король семи королевств, предательства не останутся безнаказанными! Принесите мне его голову! <свы> ну пытался я кольцо украсть. Чем мне теперь, казнить что ли? <свы>